Меня зовут Олег, и вчера мне была сделана операция Smile в клинике доктора Шивого. Я прилетел специально для этой операции из Америки, штат Флорида, город Сарасота. Ибо в Америке пока такого не делают, или делают, но по отзывам не очень. Но я не слышу, чтобы делали. И сделали мне операцию ровно сутки назад, около того. Естественно, было страшно, и мне кажется, это нормально перед операцией, но Успокоили меня, все было хорошо. Естественно, мне казалось, что будет больно, но я не почувствовал вообще ничего. Я бы прошел еще раз, если бы можно было, и еще раз, потому что это более интересный опыт, чем пугающий даже. И сегодня я уже как бы, ну, не идеально вижу, но вижу очень хорошо, куда лучше, чем я ходил в линзах. И вот, знаете, это очень приятное ощущение, когда ты встаешь, тебе не надо там что-то надевать, одевать очки. Ты видишь сразу. И вот это мне понравилось. Так что я советую вам прийти и ну, проконсультироваться, и, может быть, сделать себе то же самое.